Ребята, всем привет! Буквально кратенький обзор. Сейчас будут мои мысли мои по рынку, какие действия будут предпринимать, потому что, как для меня, завтра будет уже развязка близ, близко, да, куда пойдет именно рынок биткоина, потому что именно завтра, 3 мая, будет заседание ФРС. А это, как мы знаем, очень дает рынку хорошую волатильность и, в принципе, зачастую дает направление, в какую из сторон рынок будет у нас двигаться. Поэтому, кому интересно, присаживаемся. Поехали. Бесспорно ключевой темой для рынков является, вы знаете, это инфляция. Также поднятие ставки для борьбы с этой инфляцией. И э, рынками уже заложено на сегодняшний день, что 95% подымут завтра на 25 э, базисных пунктов ставку и потом максимум еще раз подымут на 25 или вообще у нас будет какое-то затище да, на время приостановят в любом случае как бы там ни было я считаю что мы находимся где-то уже в конце да, самых таких жестких мер которые предпринимались в течение последнего года а может и больше потому что мы все-таки идем не с того что мы стартовали там с 2 процентов инфляции мы уже находимся на 5 процентах Поэтому, как бы там ни было, еще там одно, максимум два, я думаю, поднятия. А возможно, уже это одно из последних. И дальше уже рынки не будет так штормит, как штормит до этого. Но все же, как бы там ни было, давайте взглянем на график биткоина, что здесь происходит. У нас был восходящий такой канал хороший. Была проторговочка с 26 там до 29 тысяч. Мы шли вверх-вверх-вверх и выпали благополучно с этого канала. Протестировали его и сейчас находимся, как бы сказать, в воздухе зависли, в районе 28 тысяч. Смотрите здесь, что я вижу. Ну в предыдущем видео я уже рассказывал, что жду, в принципе, хорошую коррекцию. Она и должна быть, это нормально, то есть ничего страшного в этом как бы ну, не должно происходить. То есть коррекция она должна быть. Потому что когда рынок растет без откатов это наоборот настораживает. Ничего хорошего нету. Крупному капиталу будет сложнее, все и сложнее толкать рынок, потому что лонгов налипает очень. Много. За последние сутки 128 миллионов лонгов сбрили, но этого, я считаю, очень-очень мало, потому что, вот видите, вот этот оранжевый оранжевая зона, где я жду биткоин, все-таки вот здесь, под э, этими значениями, а именно 26.600 и ниже, вплоть до 26, я думаю, там ликвидности огромное количество, и стопов лонгистов тоже очень много. Поэтому как минимум на завтрашнем заседании, например, что скажут, что поднятие ставки на 25% базисных пунктов и рынки типа ожидали это, да, и снижение уже произошло, это заложено в рынком, то есть зачастую так работает, а зачастую и не работает, да, вот эта новость, но как бы там ни было, они могут просто вот такой резко с квизом взять. Вот просто вот так палкой и как раз вынести вот эту ликвидность, потом вторым заходом, возможно, еще третьим, и потом уже вернуться в рост. И, например, э, чтобы биткоин пошел опять штурмовать там 30 тысяч и выше. Но возможен еще один сценарий, более такой э, жесткой и коррекции, которая тоже, в принципе, нормально для текущих. Значение по биткоину Это именно приход в район 24-25 тысяч Во-первых протестировать эту зону Которую мы долго не могли пройти 25 тысяч Потом от падения Если брать э, по лонгам То это будет вынос биткоина Вплоть до пятого плеча Кто лонговал Я думаю здесь ликвидности тоже Очень огромное количество И, и я не удивлюсь Если биткоин пойдет и до этих значений Поэтому нужно учитывать Куда бы биткоин ни пошел, мои подпытки предпринимать лонг будет и вот здесь, на, в районе 26-526 тысяч. 26 там я буду смотреть, как ведет себя цена, если по 2-3 захода там выбьет краткосрочные лонги и на уровне 26-26-500 он закрепится. Я буду пробовать лонговать, чтобы проехаться там в район 30 тысяч как минимум. Также само буду брать, там пробовать некоторые альткоины, себе в портфель именно для среднесрочной перспективы, потому что доминация, чуть позже к ней вернемся, она уже на самых-самых высоких уровнях, и я более чем уверен, все-таки альте дадут хоть немножко, но да, пострелять. И потом, если этот сценарий с первым лонгом не реализуется, я переключусь на второй сценарий, просто там по стопу короткому выйду в 1% максимум э, убытка, может полтора, что я могу себе позволить. Потому что, сами понимаете, если я возьму даже 1,5%, э, поставлю стоп. Э, если меня вынесет минус, то я потеряю 1,5%, а прибыль потенциальную я могу забрать 16%. То есть, сами понимаете, риск прибыли чуть ли не один 10 для меня это более чем хорошо. Но по альтам я некоторую часть буду по-любому набирать. Все это делаю я на спот, никаких фьючерсах я давно уже об этом говорю. И на спот я наберу немножко здесь альты. И вот здесь, если мы провалимся, пойдем по биткоину по 24-25, по альте я не буду стоп, э, ставить те монеты, которые будут мне интересны. А наоборот, здесь их доберу. А по биткоину попробую там, второй раз лангарнуть в районе 24-25 тысяч и посмотрим, чем это закончится. С биткоином, я думаю, все понятно. По доминации. Почему я говорю, что альткоины я готов э, даже в трейдинг набрать в среднесрочный портфель и усреднять, потому что по доминации мы очень-очень высоко. И мы сейчас находимся на уровнях 27 июля 2021 года. Сами понимаете, что практически два года назад, последний раз на таких высоких значениях была доминация. И я думаю, нам еще недолго осталось ждать, когда все-таки она разгрузится. И пойдет вниз. Я не очень сильно, как бы, я когда-то рисовал, что доминация может пойти прямо на 60%. Но это будет уже реально какой-то флеш-краш. Это будет ну, просто всех нагнуть. В том числе и меня очень сильно. Я буду просто в шоке, если честно. Но к 60% доминация это будет ну реально жестко. Но если туда такую попытку предпримут сделать на рынке, то это, конечно же, будет очень серьезно, ну, в принципе, маловероятно, но все же смотрите по альткоинам, будьте осторожны, я беру на себя там свои риски, а вы определенно думаете своей головой и покупать или не покупать альткоину вам, только вам решать, поэтому я не исключаю, может, какой-то захода там, перебития там, на до 50 процентов, но никак не до 60. И если мы возвращаемся и пробиваем вот эту тоже, да, линию, которую я обозначил, район 47 процентов доминации и идем вниз, вот тогда я думаю, что нужно как раз таки торговать альткоинами и они дадут прибыль неплохой в моменте 20, 30, 50, возможно некоторые и по 100 процентов. Ну и также, ребят, я буду давать, конечно же, информацию, если вдруг, помимо биткоина, я захочу взять какие-то монеты себе в портфель, там, в средний срок лонгануть ними, то я дам, скорее всего, информацию в свой телеграм-канал, поэтому, сами понимаете, я даю там информации больше, присоединяйтесь, буду рад видеть каждого. Ну и если видео зашло, понравилось, поддержите лайком, буду благодарен, ну и можете написать комментарий, что вы ждете лично вы. От биткоина, от рынка, криптовалют на данный момент. Куда он пойдет, до какой стадии будет коррекция, будет спадение или рост, будет интересно в любом случае почитать. Ну а на этом у меня все, друзья. Всем вам желаю удачи. Всем профида. Всем пока.